Оставаться молодым значит обладать готовностью учиться, развиваться и быть открытым жизни. Молодость это не просто некое хронологическое число со дня вашего рождения. Молодость означает, что вы постоянно находитесь в процессе развития. Вы не застоявшаяся жизнь. Вы всегда растете, всегда учитесь, вы всегда новая возможность. Речь не только о молодости. Это касается жизни. Именно это и означает жизнь. Только со смертью вы должны успокоиться. В жизни вы должны постоянно развиваться, расти, открывать новые возможности или делать свое существование более глубоким и плодотворным. Что-то должно происходить. Поэтому мое пожелание и благословение — оставайтесь молодыми. Это не значит всю жизнь вести себя как 18-летние. Нет, по сути, молодость означает, что вы являетесь жизнью в процессе развития.